Привет, посетители Немиркин-центра, добро пожаловать обратно. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы упомянуть, что это видео предназначено только для образовательных целей. Пожалуйста, не ставьте диагнозы себе или другим. Также, пожалуйста, обратите внимание, что официальный термин для расстройства ковыряния кожи – экскреационное расстройство. Это официальное название, используемое ДМВ. С учетом сказанного, давайте начнем. Наверное, каждый из нас видел, как люди ковыряют свою кожу, будь то прыщ, струп или сухая, шелушащаяся кожа. Однако не все, кто ковыряется в своей коже, имеют серьезные проблемы. Итак, что отличает нормальное ковыряние кожи от ненормального ковыряния кожи? Того, что становится расстройством. В этом видеоролике мы обсудим диагностические критерии расстройства ковыряния кожи или экскреационного расстройства, согласно пятому изданию Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам. Или DMV. Первое. Человек продолжает ковырять кожу. Люди с расстройством, связанным с ковырянием кожи, постоянно ковыряются на коже, часто в течение нескольких часов. Ковыряние кожи может быть автоматическим. Например, человек может разговаривать по телефону. И ковырять кожу, даже не осознавая этого. Или это может быть более целенаправленный процесс, когда человек хорошо осознает, что он ковыряет кожу. Тем не менее, в результате ковыряния кожи у человека появляются струбьи и ранки и чувствует необходимость скрывать это одеждой или макияжем. Второе. Человек пытался прекратить ковырять на своей коже. Критерии также требуют, чтобы человек неоднократно безуспешно пытался прекратить ковыряться в коже. Возможно, они обращались к людям, чтобы те помогли им остановиться. Возможная причина, по которой им трудно прекратить ковыряться в коже, может быть то, что это дает чувство облегчения и удовлетворения после ковыряния своей кожи. Короче говоря, если это заставляет их чувствовать себя хорошо, им трудно остановиться. Третье. Ковыряние кожи вызывает клинически значимый дистресс в других аспектах жизни человека. Ковыряние кожи вызывает у человека дистресс в других важных для него областях, таких как способность сосредоточиться в школе или на рабочем месте. Человек может испытывать стыд, смущение или унижение в результате того, как он себя ведет. Примерами клинически значимого дистресса могут быть избегание всех форм социальных контактов, потому что они беспокоятся о том, о том, что другие могут подумать о них, ковыряние в своей коже на публике. Или, например, избегание занятий, потому что они беспокоятся о том, что не смогут противостоять желанию ковырять кожу в присутствии других студентов. Четвертое. Ковыряние кожи необходимо дифференцировать от других расстройств. Общим критерием при диагностике других расстройств в ДМ является то, что расстройства должны четко отличаться от других расстройств. В данном случае ковыряние кожи не может быть связано с другими расстройствами. В частности, расстройство, связанное с ковырянием кожи, должно быть дифференцировано от других переживаний, например, галлюцинации при психотическом расстройстве, попытки улучшить внешность при дисморфическом расстройстве тела, стереотипы при стереотипном двигательном расстройстве или обсессии и компульсии, окр. Вот и все. Диагностические критерии расстройства придирчивости кожи описанные в DMV. Для того, чтобы кому-то поставили диагноз расстройства, связанное с ковырянием кожи, поведение должно быть частым до такой степени влиять на их повседневную жизнь и должно причинять им страдания. Они также должны пытаться прекратить ковыряние на своей коже. И эти симптомы должны отличаться от, от симптомов других возможных расстройств. Ставили ли вам или кому-то из ваших знакомых диагноз расстройства, связанное с ковырянием кожи? И хотели бы вы поделиться своим опытом? О каких других психических расстройствах вы хотели бы узнать о них? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Поставьте этому видео лайк и подпишитесь на канал Немиркин, если вам понравился этот контент. И как всегда, супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.